20 в 46 а это новый снапшот версии 1.17 игры minecraft все же сегодня я покажу вам новые обновления которые дали для версии для этого снапшота добавлю много разного интересного но все же давайте начнем начнем мы с старого начнем я обозревать немножечко буду по порядочку добавлять что-то потом что-то сейчас давайте сейчас значит начнем Начну я с того, что все блоки, которые были в прошлом снапшоте, их все пере, как, перевели да, на английский, с английского на русский, для тех, кто играет с русского языка. Это я просто так построил, просто чтобы, самое главное, не забыть, что они перевели все названия. Дальше пойдем. Это у нас свечи. Поменяли текстурку свечей. Но теперь, по-моему, мне кажется, они даже более красивые выглядят. Не знаю, некоторые говорят, что типа это уже не по текстуре Майнкрафт. Но все же, мне по плану больше такие свечи нравятся, чем так. Но все же, когда вот здесь они по такой форме. Но когда ты ставишь, они все равно идут у нас квадратные. И ничего больше с ними так не изменилось. Так как, мне кажется, тогда лучше изменить также. же чтобы они были какой-то такой круглой формы, хотя бы, чтобы не одна свечка вот так была, а хотя бы, чтобы по две, вот, ну, какой-то такой круг составлял это одна свеча. Плюсом не изменили. Одно из основных неизменений, это было то, что эти свечи также спавнятся почти в одном порядке, потому что, если мы сейчас посмотрим по три свечки, везде они одинаково так и наспавнились. Поэтому, да, да, да, да, мне кажется, это как раз не хватает, надо как, чтобы как у огурцов этих были разные, да, порядки спавны, вот этих яиц черепашек и так далее. Значит, давайте переходить уже к новым блокам. Новый блок это рыхлый снег, как раз вот сейчас вы можете его посмотреть, но самая его главная особенность, что он вас тормозит и ничего такого больше не делает. Такая текстура он имеет в... Креативе, да, если мы смотрим, но самая его главная особенность, что если мы так давайте посмотрим, то у него нету своего именно блока, мы его никак не сможем создать, поэтому мы его только сможем находить, и как видите мы только его можем вот так просто получать, именно если креативе будем копировать, то он копируется с ведром. Ну, самая тупая фигня, по-моему, это то, что он тупо никак не плавится. По плану это рыхлый снег, значит, он уже как-то где-то есть, места, где он расплавлен, где-то так. Но он никакими этими свечами, ничем не плавится, я проверял. уже Это сколько уже, наверное, второй день стоит после того выхода снапшота, да? Я снимаю на следующий день после выхода, и вот он все стоит... И ничего такого самая главная особенность это изменение в этом это рыхлый снег это блок ловушка которым будет тонуть любой моб оказавшись на блоке давайте проэкспериментируем я здесь специально в каком-то из сундуков заготовил себе да, яйца призыва призыва овечек, да и если мы сейчас эту овцу здесь заспавним то она получается да она немножечко тормозит и получается так, что она прям там за три, ну, утонула в этом блоке. Давайте даже еще есть такой эксперимент проведем. Вот я спавню сюда овечку. Вот мы заспавнили ее, вы как раз ее видите, да? И сейчас я беру, делаю, ломаю один блок. Она падает и тонет в этом блоке. И что? И она отсюда может все равно выбраться, но все же, так же как и мы, она потом сможет там замерзнуть. Самая главная особенность также. Далее. Вы можете собирать и класть рыхлый снег с помощью ведра. Да, он из-за этого только здесь и сделано, что текстура с ведром, но по плану это даже прикольно становится из-за того, что труднее как-то его будет добыть. Не просто так, да? Вот покажу, давайте вот здесь рыхлый снег. Самое основное, что тут у нас теперь, это давайте переключимся в режим выживания. Что теперь, в рыхлый снег, мы когда попадаем, у нас меняется экран. Получает такая текстура замерзания. И если мы 15 секунд находимся в этом именно рыхлом снеге, то у нас сейчас меняется текстура сердечек. Давайте посмотрим. Раз. А нет, не раз. Вот она как раз поменялась и нас будет потихонечку бить этим, ну, будут замерзанием. И когда мы выходим, она потихоньку экран потихонечку отдаляется, пропадает эта текстура. Это очень, очень прикольно с моей стороны. Это очень прикольно. Самое основное, что дальше. Рыхлый снег может нас потушить. А, смотрите, давайте забегаем. Все, он нас потушил. Но все же ХПшек он так и не восстанавливает. Жалко, жалко, жалко, жалко. Ну, суть одна, что он здесь также. И, но самое главное, что животные здесь также могут тупо замерзнуть в этом. Да, если будут просто тупо здесь стоять. Конечно, не знаю, получится мне сейчас выберется ли. Да, эта овечка выбралась, но все же они также могут там замерзнуть. И тупо уже получать свои разные уроны. Значит, э, котел, оказавшийся снаружи во время снегопада, копит в себе рыхлого снега. Ну, это получается, нам надо находить биом. Где у нас есть, правильно, что? Снег. Чтоб туда во время дождя падал снег, он может с каким-то шансом эм, накапливать. Но все же, как я слышал по обзорам, уже посмотрел, эм, шанс будет очень маленький. Потому что даже с большим рандом тик, спик, да вот этот, он будет очень долго, ну как бы, набиваться нам. Дальше. Вот котел как раз. Но самое со основное, что теперь давайте я вам покажу даже такую штуку. Смотрите. Значит, теперь мы, мы так когда ходим. Когда мы ходим, мы в нем тонем. и, Конечно, он нас может спасти, если мы будем падать. Давайте я даже вам покажу. Он нас просто спасет. Видите, он нам тупо не нанесет ни одно, ни один, ну, как вам сказать, урона не нанесется. Но все же мы также начнем в нем замерзать. Но когда мы надеваем вот эти кожаные ботиночки, как вы видите, да... Мы сможем по нему просто бегать. Просто тупо бегать. Сможем по нему. Очень прикольно, очень получается, что теперь Майнкрафт добавляет, чтобы мы могли носить вообще всю броню, которая у нас существует в Майнкрафте. Так как теперь мы в аду должны золотую хотя бы одну часть брони носить, да, чтобы нас пиглины вот эти все разные находили, да, и так далее. Дальше прикол такой, что мы сможем забираться, если у нас есть кожаные ботинки. Мы сможем делать разные фермы, теперь подъемы, да, вот давайте я покажу, вот я поднимаюсь Когда нажимаем shift, мы спокойно спускаемся И по плану мы теперь здесь Можем прятаться Но, каждая часть кожаной брони Не даст вам замерзнуть сразу То есть, если мы, одену я всю кожаную броню Которая у меня есть, то мы Не замерзнем, наверное, в течение Очень долгого времени Например, здесь я мог бы раз в 15 секунд Но здесь, мы, как понимаю, мы должны быть Дороже, дольше И если вы имеете все части кожаной брони Вы не можете получить об обморожение давайте посмотрим как раз если вот смотрите я получил обморожение я все равно начинаю умирать но все же как-то так дальше самое основное это изменены текстуры у нас некоторых блоков давайте я сейчас их найду вот об... изменены текстуры некоторых блоков как раз изменена текстура мешка мешок такой сколок. Вы как раз можете сейчас же посмотреть, как они выглядели раньше. немножечко пониже посмотреть. И там показано, так как они выглядели на самшоте 20V45A. Дальше. Самая крутая штука, которую мы сделали, это как раз опять изменили текстуру при просмотре объектов на подзорной трубе. Мы берем нашу как раз подзорную трубу. И теперь, раньше мы была кругленькая, и теперь у нас получается вот такое окошечко ну мне честно теперь меньше нравится сейчас подзорная труба хотя до да, майнкрафт у нас именно квадратная игра но все же мне теперь она перестает больше нравится подзорная труба но все же давайте посмотрим вы как вы видите мы можем так смотреть но мне кажется даже надо поменьше сделать и какая-то фигня получается все равно подзорная труба почему-то шатается понимаю почему и есть одна проблема нажимаем когда мы нажимаем f1 эффект подзорной трубы пропадает но мы все же можем вот так тупо смотреть и у нас пропадают вот эти рамки. Поэтому мне кажется, это надо тупо изменить, чтобы было все нормально. Следующее, это как раз я хочу поговорить именно про мешок. Значит, мешок обновили его не то, что обновили его текстуру, а то, что теперь у нас в мешке показывается сколько же что в нем лежит. Раньше просто писался список, а теперь у нас показано. Например, давайте вот просто все положим. Давайте все положим мешок у нас, да, и теперь у нас пишет, сколько каких предметов у нас есть, и мы можем посмотреть за то, сколько на что. Но все же это все оставили, оставили, что 60 пред... 64 предмета можно только максимум положить, но все же, мне кажется, это реально для начала нормально. Ну, но я узнал его крафт, это, ну, мне кажется, сложноватый крафт. Это нам надо будет э, кожу зайца находить все именно в Майнкрафте. Мне кажется, это даже не для начала пойдет, а уже именно к середине игры, пока ты не найдешь именно, как вам сказать, вот Эндер мир. Ну и раскрывается он еще красив, ну текстура очень прикольная теперь получается очень. Теперь следующее. Это грамма отвод. Удвоен радиус действия грамма отвода. Был раньше 16 блоков Теперь 32 Это очень уже много, по-моему Но все же, реально, очень хорошо, что это все делают Ради нас, ради всего Ради всех <свет> Как говорит, ну, его крафт никак не изменили Но мне кажется Ну, по-моему, текстура не очень прикольная Потому что имеет очень много одинаковых цветов мне прошлая текстура грамма-отвода очень больше нравилась, да, и так далее. Ну, вот эта текстура не очень мне, честно, нравится, потому что реально просто миллионы одинаковых цветов, которые мы просто видим. Дальше самое, ну, не самое основное, это просто что? Медный блок теперь крафтится из четырех медных слитков. Да, это было лучше. Раньше он крафтился из девяти, вот так приходилось нам, да. Теперь мы можем просто в инвентаре, вот здесь, когда будет, да, крафты... Просто там все это скрафтить. И получаем один медный блок. Это, конечно, да, лучше, конечно, стало из-за того, что медный блок это не как... Это руда, но она будет вообще, мне кажется, для строительных больше целей. Пользоваться, чем вот, например, как мы используем, да, разные вот эти алмазы и так далее. Да. Ну, и дальше. Сам, такая штука теперь есть у нас, когда мы раньше... Нам надо приходилось писать difficulty, да, и в обычном мире, когда ты играешь не на сервере, ты мог просто так надо было тебя тыкать, тыкать, тыкать, тыкать, тыкать и, да, находить. Но вдруг ты захотел, например, перейти на нормальную, да, сложность, и вдруг ты нажимаешь сложную. И чтобы заново не тыкать, ты можешь нажимать клавишу shift и нажать просто на это и значение. И сложность твоя вернется, которая была раньше, да? И ты сможешь ее в обратном порядке щелкать. но прикольная штука. Что теперь? Кнопками меняющие значение сложности теперь можно управлять с помощью колесика мыши. Русским языком мы когда крутим колесико это все сложность теперь меняется. Это также еще легче и еще лучше получается. Добавлена команда "item". Да, если мы сейчас я ее наберу. Вот как раз она есть, но все же я даже, честно скажу, я не понимаю для чего она нужна. Если кто-то знает, напишите мне, пожалуйста, да, и так далее. И вам перечислю как раз какие были исправлены баги, и мы закончим на, нас, на этом наш с вами показ этого снапшота: Исправлен баг, при котором крипер мог левитировать или останавливаться, теряя ИИ после взрыва. Исправлен баг, при котором некоторые мобы могли не дезереспавниться, когда игрок переподключался на мирный режим. Исправлен баг, при котором шелковое касание могло не работать на кристаллах аметиста. Но мы это не проверяли с вами, поэтому мы этого никак с вами сказать не можем. Исправлен баг, при котором анимация подзорной трубы у игрока выглядела неверно. Исправлен баг, при котором в биомах Незера не генерировалась растительность и похожий на нее элементы. Ну что, ребят, ждем следующего снапшота версии 1.17. Надеюсь, он будет очень прикольный, да? Если что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, да? Всем удачи и всем пока.